Давай потерпим немножко. Я понял, это замерло, да? Немножко потерпим, давай. Видите, уже идет агрессия, друзья. друзья не... Питазик. Водой. Видите, она сопротивляется уже. Уже пришла в себя, да, за неделю. Нашей маркизе не нравится принимать ванну. Видите? Совсем она душу сегодня. Смотрите, какая крыска, друзья. Какая, да? Так, терпим, терпим, терпим. Укутаем, как младенца, друзья. Вот так, она да? боится. И столько грязи еще с нее смылась Ну, друзья, наша крыска, она опять на меня обиделась, хотя мурчит.